Итак, снова мне дую взи. Малячок своим очень могла поплатить. Поэтому ну, сейчас будет файно. Побратимам, тут на самом передку, давай, давай. Пока идет бой, мы тут силы трошки викторы почитываем и снова включаем. Да. Это будет Украина. Кана чертя. пусть поясним. Это наша земля. Мы не уйдем отсюда. Слава героям! Смерть ворогам! Итак, шановные друзья. Молячок своими очи махты плачут в Ну, зараз будет ай-то. С бабратимом тут на самом порядку. Пока идет бой, мы тут сидели трошки почиты и снова включаем ты будешь Украина. Она чертя. Пусть бояться. Это наша земля. Мы не уйдем отсюда. Слава героям, мэр Вороган.